Утро. На радио Комсомольская правда. Авто ⁇ Пятница ⁇ Программа о машинах и людях, которые их любят. Девять часов пять минут в Красноярске. Доброе утро, любимый город. Это радио «Комсомольская правда». С вами в студии на данный момент пока один утренний будильник Сергей Уразов. Но ко мне присоединился наш постоянный утренний возмутитель утреннего эфира Егор Фролов. Доброе утро, координатор ФАР России в Красноярске. Доброе утро. Егор, ждем тебя каждый раз с нетерпением, и наши слушатели тоже ждут. Конечно, мы сейчас благодаря тебе подведем итоги автомобильной жизни города Красноярска за неделю. Первая вещь, которую хочу спросить видел твой пост относительно суда а, по поводу знака 327, да? За знак 327, который я саморучно снял на улице Кирова на основании ответа из управления дорог. А там, что знак до 2011 года, ими не устанавливался, а, так как а, свидетели, те, которые там проживают, и те, кого эвакуировали, говорили о том, что ранее этого знака там вообще так. не стояло. А, скорее всего, он был повешен при помощи эвакуаторщиков для того, чтобы осуществлять там свою деятельность. Бизнес? Да. Это да. просто бизнес? Так, и что тебе э сказали в суде? Э э ну, естественно, знак-то я отнес. Да. А мы в, ГИ в ГИБДД еще, когда занимались разборками этого происшествия... А ГИБДД отклонила наше ходатайство о том, что провести экспертизу, когда этот знак был установлен. А, почему, а, а чем они объяснили свой отказ? Ну, тем, что у них есть схема из УДИП расположения данных знаков. Хотя та а схема. Там в схеме есть этот знак? В схеме, знаете, схема, я такие схемы каждый раз прилагаю к нашим обращениям в департамент городского так, хозяйства так. по переносу знаков либо перекрестков. То есть схема составлена. Собственноручно, ну, так, никем, никем не подписано, нету ну, ответственных так, лиц. Нарисовано, да, но не, но не утверждено. Да. Так. После чего на первом заседании суда э, все-таки судья сказал представителям ГИБДД предоставить данную информацию. Э, логический итог подвели мы именно о том, что ну, раз УДИП не устанавливал до 2011 года, этим занимался ГИБДД, пожалуйста, пусть ГИБДД все и предоставит. Одновременно мой адвокат предоставил дополнительное ходатайство, которое отклонили у нас в ГИБДД о проведении экспертизы. Судья удовлетворил, мы вроде как уже и подрасслабились Зная, что вроде как уже и на нашей Правильно. стороне да. Причем судья прям так и сказала О том, что ну, если знак был установлен незаконно То и незаконно его снять тоже было невозможно Так, Причем э, полиция, которая принимала у меня знак Подтвердила те же самые слова Сказав, что мы вам даже квиток не можем выдать Потому что на данном знаке нет маркировки Ага вот. Хотя так. у нас все дорожные знаки устанавливаются, у них должна быть маркировка даты производителя, даты установки, кто производил, кто устанавливал так. На этом знаке такие э, таблички отсутствуют так. Причем э, свежесть установки данных знаков подтверждалась тем, что э, хомуты, которые окутывали э, э, столб, на котором был укреплен знак, они были укреплены на свежих объявлениях ага. Вот так. Судя из ответа, да. То есть он не, не с 2011 -го года, получается, висел, а, а недавненько появился. Да, потому Дальше. что ну, невозможно сделать так, что все-таки... Объявление под хомут заклеит. Четыре года да. провисело объявление. Как которое, новенькое. Как новенькое, да. Так. Так. Не, не дожди ему ничего не страшны, хотя знаки у нас меняют. Раз, Бумага у нас раз, хорошая. Раз-два, раз, в три года знаки четко меняют. Так. Ну, потому что они устаревают, их ну, плохо видно. Ну, естественно. Но объявление зато хорошо видно. Так, вот, после чего на втором заседании, которое прошло 30 числа, ГБДД заново предоставила схему, которая подтверждена просто печатью ДИП. Просто уже схема появилась с печатью. Та да. же самая просто сверху поставили да, печать. Так, Якобы копия верна. А забыли в прошлый раз, а тут решили да, поставить. Да, Справедливость тут... осторжествовала. Причем э э судья, ну и по непонятным причинам все-таки поддержала ГБДД. И... А, да ну да, сегодня я получаю именно решение самого суда, по-моему, после четырех сказали так. зайти его забрать, о том, что нас, наш иск отклонен. Ну, естественно, на этом мы не собираемся останавливаться, так. мы пойдем в Краевую так. инстанцию, затем уже пойдем до Верховного. То Потому есть... что мы прекрасно понимаем, что Краевая примет то же самое решение. Помимо всего этого, я бы хотел сразу предупредить сотрудников ГИБДД да. о том, что ну, дело не остановится. Судья на первом заседании мне дала хороший такой заряд эмоций и подсказала, как действовать дальше, хотя сама этого, возможно, и не наблюдала. Так. Том, Случайно что... так случилось? Да, перед тем, Получилось. как снять данный знак, я зафиксировал это все на фото. Молодец. Плюс есть репортажи с телеканалов, которые тоже, которые также фиксировали это. о том, что знак висит на свежем объявлении. Судья подсказала, как делать дальше. Она сказала, а ваши фотографии, которые сейчас предоставляете, не заверены нотариусом. Я говорю, нет, ну вот давайте на следующее заседание, если тому потребуется, вы их принесете Ну естественно, после окончания первой части мы понимали, что мы вроде как выиграем Мы не предоставили эти фотографии как дополнение И естественно, ну судя, Да, когда мы уже пойдем на краевое, мы естественно предоставим уже заверенно нотариальные угу. фотографии Сейчас тем более новые устройства на телефонах позволяют еще привязывать к фотографии геолокацию, дату и тому подобное. Да, а уж геолокацию не подделаешь. Если там типа в фотошопе дату надо, можно наклеить, нанести на фотографию, то геолокация вещь такая. Да, и дело даже не в цене и не в штрафе, а Но... дело в справедливости. И причем вы знаете, насколько было показательно 30 числа эвакуировано автомобили с улицы Кирова. Да, да. Продолжали, И, да. Один из депутатов опубликовал в Фейсбуке о том, что смотрите, что творится на Кирово, а там машин 5 или шесть стоит эвакуируют автомобили. А, на что я там также сотрудникам ГИБДД, товарищи сотрудники ГИБДД, агрессии вы ничего не добьетесь. Естественно. Вы только провоцируете дополнительную да, агрессию. От агрессия порождает агрессию. Да? Соответственно, что можно сказать? Ну, мы будем следить с нетерпением. Это просто Санта-Барбара какая-то получается. Да, один знак, господа, один знак и столько потрачено сил и времени. Хотя сразу очевидно понятно, что знак незаконный, но нежелание признать ошибку заставляет тратить деньги, да. время. Судей, а да. это бюджетные наши, Конечно. это наши с вами деньги, которые мы с вами платим. В это время могли бы рассмотреть какое-нибудь уголовное какое дело. Какое-нибудь уголовное дело, действительно, разбирать, серьезное дело. А мы разбираем по поводу знака, который... Ну, будем, давайте, не будем говорить 100%, что незаконно установлено, хотя первое, первое заседание... Вывод был такой, что, скорее всего, это так будет сказано. Да. Будем ждать решения Краевого Суда. Ну, э, смотрите, это одна из инстанций, но она, скорее всего, примет то же самое решение, что и город, так. район. Но ну, э, мы пойдем дальше. Мы же прекрасно понимаем, что если здесь еще может быть действовать политика. Есть куда еще двигаться? Да. Политика того, что ну, давайте удовлетворим иск Фролова А потом все остальные Косовский пойдут что? снимать, да. Ну, мы таким образом действительно дойдем до того, что об этом узнает вся страна. А это будет весело? Да. Нет, в этом случае я знаю, что федеральные средства массовой информации любят такие казусы. Да, когда Верховный суд делает пояснение, они же в первую очередь, помимо того, что вынеся приговор, они делают еще пояснения для всех остальных органов, да, ссылают. Об этом узнает вся страна. У нас, скорее всего, наши чиновники Плюс хотят Карл, добиться. Города этого. Красноярская такой. Плюс, Плюс со знаком минус. Да, помимо этого всего, у нас еще стоят с нарушением такие знаки, порядка 80. Отлично. Данный список мы уже отправляли еще в июле месяце, в начале июля месяца, в Генеральную прокуратуру. Генеральная прокуратура в краевую отправила предложение. Сейчас мы готовимся провести рейсы вместо с Краевой прокуратурой. Ну. Это за этим радио и реалити-шоу мы будем наблюдать в эфире радио «Комсомольская правда». Напоминаю, что на студии нашей Егор Фролов, координатор ФАР в Красноярске. Сейчас буквально пару минут короткий выпуск новостей, и мы еще обсудим, есть о чем поговорить, есть интересности, есть новости всевозможные. Тем более Егор постоянно со своими соратниками следит за тем, как жизнь двигается в городе. Утро на радио Комсомольская правда. Авто пятница. Программа о машинах и людях, которые их любят. Еще 10 автомобильных минут в радиоэфире Комсомольской правды. Потому что в студии Егор Фролов, координатор ФАР России в Красноярске. Доброе утро, Егор. Доброе утро. И я, Сергей Уразов. Ну, все, новости пролетели. Мы говорили, ты рассказал об интереснейшей истории, за которой следить будем по поводу знака 3.27. И что можно сказать? Какие у тебя еще есть новости относительно того. Как люди могут узнавать или там, сообщать тебе, какие возможности у ФАР э, в Красноярске есть? Но На сегодняшний момент, э, всем известно, у нас э, есть такая, э, ну такое подразделение «Шок школы общественного контроля», где мы мониторим и сотрудников ГИБДД, и их подразделения, и автозаправочные станции и, ну, если мы говорим про радиоэфир, мы его реализуем, свою деятельность да. у вас. Интернет, само собой, да. у вас во всех направлениях Сегодня работает. Сегодня мы договорились с одной из телестудий города Красноярска о том, чтобы делать еще и живые эфиры именно с улицы, чтобы это было видео. Видеоверсия. Да, это будет видеоверсия, будет называться программа «Автостоп», она будет в интернет-пространстве, естественно, Отлично. публиковаться в социальных сетях, на нашем сайте, ну, и где только можно. Но, разумеется, когда первый выпуск будет, ты нам мои книги. если вдруг будет не твой эфир, мы будем кричать во всю Ивановскую. А мы мы вчера как раз сняли первую часть передачи так. и планируем, ну, наверное, уже сегодня проанонсировать, как, что будет. Отлично. Так, жду в Фейсбуке репост. Репост гарантирован, как минимум, с той стороны. А вся редакция «Комсомолки» тебя поддержит однозначно. То есть, в этом случае, господа, получается, интернет есть, а, а, печатные версии, фотоверсии, пожалуйста, радио есть, еще и теперь и видео. Да. Так, хорошо. Что это будет? Давай не будем рассказывать. Пусть люди увидят сами. Ну, да, одна из идей показать на видео, это о том, как надо все-таки проверять исполнение а, сотрудников ГИБД, как проверять автозаправочные станции, как вообще реагировать на ту или иную ситуацию, что с этим делать и куда идти. Отлично. Все, будем, будем смотреть. Следить. Так, теперь еще об автомате. Теперь в автомобильных еще новостях. Вот э, тут э, новость прилетела буквально. Да, вчера, да, говорят, там на 4 мосты сдавал Шукревич со всеми чиновниками. Выезжал на выездное совещание по принятию подъездных путей к 4 мосту. Угу. Э, ну, к сожалению, нас никто не пригласил. Скорее да? всего, да. Опять не позвали. Да, общественное мнение Ты уже. Знаешь, не я нужно. понимаю, знаешь, наверное, просто вам приглашение отправляли в бумажной версии, Оно где-то идет в По России, да, да Никто что да. не знает ни наших номеров телефонов Ни да. электронных почтов а это даже не почта России что Почта России сейчас четко работает с корреспонденцией Наверное нашли какую-то курьерскую службу А она где-нибудь там из Барнаула Или на лошадях, может да. наверное, на голубях Голубиной почты И поэтому твое приглашение идет оно а, ну, Извини, что ты опоздал, сам виноват Да, да. Да, и ты знаешь, вот есть такая новость, говорит, что вот подъездные пути, когда там э, сдали, сдавали, да, причем подрядчик сказал, что все сделано согласно проекта. А, там казус один образовался на подъездном пути э, к четвертому мосту на улице Дубровинского. А, да, дорога оснащена отбойником, да, uh -huh. чтобы автомобили, если что, случилось там, не вылетали. И декоративное ограждение, uh -huh. которое мы понимаем, создает и красотой, но в принципе ограждает там чтобы не да. слетел никуда. Так вот, значит, отбойник отнесен на самую крайнюю часть дороги, Там, то где есть, пешеходы. где уже заканчивается. А декоративный забор, забор ограждает пешеходную зону от проезжей части. То есть, Извините меня, моделируем страшную ситуацию. У автомобиля отказали тормоза. Он со всей скорости врезается в декоративное ограждение. Если шифровый, есть тротуар. пешеход, сносит пешехода и только потом останавливает его отбойник. отбойник да. Зачем отбойник тогда? Вы знаете, вообще вот в этом Чтобы проекте... Чтобы машину, остатки машины сберечь? Меня вообще возмущает э, работа вот этого подрядчика, который выполнял работы и на Молоково, и на Свободном. А, он... это тот же? Это один и То тот же. подождите, он же, извините, меня, у него асфальт не тот, подождите, он не рассчитан на плотный поток движения, а мы ему четвертый мост доверили. Да, да, пешеходы же все вытаптывают. Конечно, девушки шпильками продыряют его, сдуется Вы в асфальт. Вы видели мост в Северном, тротуар? Но. Вы думаете, из-за кого он провалился? Из-за пешеходов? Да, и из-за погоды. Да. Не рассчитан мост на дожди и пешеходов, поэтому все и продавливается. Ну, вот, ну и ты... поэтому с отбойником теперь все понятно Вот у нас и образуется такой маразм да, Когда э, одни на других валят В итоге виноватых мы не находим А теперь скажи, может быть я вот э, Сильно предвзято отношусь может быть, он прав, может правильно спроектировали или подрядчик сделал, что отбойник должен быть вообще на самой крайней части дороги, а декоративный забор, да, должен отделять пешеходную дорогу от проезжей части? Ну, скорее всего, по мнению того разработчика, это может быть и правильно. И как вот у нас выражался один из чиновников, что вы там курите? Скорее всего, он что-то курил, когда составлял такие проекты, не разделив встречные потоки разделителям посреди проезжей части. То есть встречные потоки могут... Врезаться в друг друга и отлетать опять, да, же. сделать декоративное ограждение со стороны проезжей части, не со стороны обученной тротуара. Да. Да. Ну, здесь, скорее всего он размышлял такими идеями о том, что вот автомобиль пока летит с обочины, он маленько притормаживает об декоративную, а затем уже хорошо остановится об отбойник для того, чтобы не улететь в Инисей А, он, это безопасность для автомобиля, чтобы меньше пострадал Да То есть декоративный то забор может слегка помять и машину потом можно подремонтировать, першаманить и продать да. А если бы он сразу в отбойник вылетал, то другой Сильнее А пешеходы это так, побочный эффект Конечно так, вы, хоро, же, вы же, а, вы, скорее всего, не читали решение принятия этого объекта О том, что все-таки э, ну, чиновники сослались на то, что все-таки еще будут принимать надзорные органы но это лишний... виадук, который <силевые> В Северном или про что ты говоришь, Вот именно вот эти подъездные пути да, еще, а... не, еще не принимали органы А, то есть еще их окончательно не приняли Да. Это такая есть... репетиция сдачи Да, <силевые> это была репетиция выездная сдачи Когда мы задавались вопросом Зачем столбы посреди тротуара Там установлены На что нам, ну, вчера, грубо говоря так. Ответили через средства массовой информации том, что, Ну, здесь же еще Не столько будет пешеходов-то ходить Железная логика. Мы сэкономили на чем-то. Вот то на есть... чем сэкономить стол, поставить то, то есть, посреди подождите. тротуара или на, на краю тротуара. Так, то есть я теперь понимаю, знаете, вот, но ну, все же все взаимосвязано. То есть здесь немного пешеходов будет. То есть вот сейчас город миллионник. Угу. То есть Красноярск больше миллиона расти не будет. Но... Потому что. Потому что пешеходов-то не будет. Да. Дорог, извините, у меня у нас больше не станет. А, все на автомобиле не пересядут. Мамочки с колясками на автомобиле не пересядут. А, то есть, поздравляю! Да. Миллион это финальная цифра города Красноярска, по мнению застройщиков, которые э, оборудуют э, четвертый мост. Все больше ни моста. Метро, все, а теперь понятно, почему и метро это не будет вообще никогда в жизни Вы просмотрели я сегодня Ренату Каримулину, с утра показывал видеоролик, презентации универсиады, когда они еще только выходили на конкурс. На заявочную кампанию. заявочную видеоролики, прям демонстративно напротив луча указано вот этот подземный пешеходный переход, там стоит табличка, что это метро, затем якобы камера спускается в это метро и там ходит метро. Причем современно, не то, как в Москве, в Москве... Старое. Такое, но старинное. Да, да. Но оно у уже нас современное, европейское, с такими конусами. <с ну, <с> то есть, <с> <с> у нас все есть. <с> у нас, Не у у нас надо нам. все. <с> <Да. с> то есть, поэтому все, в Красноярске на миллионе остановимся. Да, у нас есть метро, у нас есть на, ну, на город, развязки. Пешеходы, зачем пешеходам ходить вообще? Конечно, ездите на метро. Да, вот асфальт опять же топтать зачем? Конечно. Так, Понятно что могу сказать? А еще один вопрос, тут новости. Давай, на, на закуску у нас осталось с тобой чуть меньше двух минут. А, Ачинский НПЗ у нас а, остановился, Докрылся. да, на ремонт. Вот. И а, АИ-92 пообещали повысить до 32, да? от 36 рублей за литр. Вы знаете, это один из таких э, э, маневров возможности увеличить еще цену. Подожди, Егор, меня рвет следующая мысль. В свое время, когда не было кризиса и санкций, когда Ачинский НПЗ закрывался на ремонт, э, говорили, почему цена подрастает. Понимаете, бензина э, сейчас будет вырабатываться меньше, а у нас на экспорт-то все прет, мама дорогая, mm -hmm. поэтому, извините, рыночная экономика. Подождите, сейчас нам говорят, ребята, вашу нефть мы как-то... Не хотели бы брать. То есть, ну, она брать экспор Экспорта качества. сейчас нет Подождите, почему тогда цены растут? С чем это связано? Я вот еще раз повторяю это, меньше. это возможность для того, чтобы каким-то образом Увеличить цены решили, решили сослаться на то, что у нас теперь Хотя, на если хаме. мы возьмем Вообще поставки в город Красноярск Поставки у нас осуществляются Сомска и Ачинска и, и при этом цена никогда не менялась А здесь решили на этом отыграться Плюс мы забываем про резервный, резервный Нефтеперерабатывающий завод В Ангарске Да что ты Какой ты умный Аж, непри, аж неприятно с тобой в студии сидеть Все таки ты знаешь Это так бы сказал любой олигарх который советует. Все ходы-то у тебя записаны Но опять же неудивительно Потому что ты координатор ФАР России в Красноярске а, Итак На этой веселой ноте Завершаем эфир. Егор, спасибо тебе огромное. Желаем спасибо. Желаем быстрейшего э, запуска вашей видеоверсии. Будем смотреть, будем следить за твоими событиями, за действиями, за твоими соратниками. Всем хочу сказать, друзья, счастливых выходных. Вы слушаете радио Комсомольская правда. До понедельника. Далее Ренат Каримурин.